Привет! Привет, ребята! Всех, Олеся и Горочев! А Сегодня будем делать эксперименты. Эксперименты? Да, что а что это? Эксп... Опыты. А что такое эксперименты? Да, а, э, Мы будем делать эксперименты и <звизл> Кити будет помогать вам? Мы будем делать эксперименты и искусства в воде. Ну-ка показывайте, что это за искры в воде. Вот. вот такая коробочка. Да, из я вижу там плеща лава. Тут... Что там лава? Нет, мы будем дел... вы будете делать искры есть. в воде, да? Тут, тут, еще, есть... тут, еще, в... тут еще в этой ширине саквашевую шкуп еще есть лава, лампа и палящая ракета. у ну, нас еще палящая лак... ракета, а лаву лампу нам что-то отказали. А -а -а. Ну, то... ну мы сегодня будем делать искры в воде, да? да? Вот Самое первое. Ну давай, посмотрим, что там есть по этой коробке, доставать. Домой. Нет, Алиса, эксперименты там, это написано вместе... для. Окей, реактивы. А, ну и откроешь, ладно, воду. сама. Сейчас, сейчас подожди, Егор, там прочитает, что там э, есть, Тут и потом есть, будешь открывать. Реактивы, перекись, перекись водорода 3%, гидроксид, гидроксид, гидроксид натрия, я, люминол, люминол. Дексацианоферат Третья калия Дексацианоферат калия Ну и посуда там для Ну все, давай, Алиса, открывай коробочку А Егор будет доставать Коробочки, что там у нас есть Мне интересно, как там получится Искры в воде Как это они так могут, искры в воде быть Ну, наверное, там что-то смешивается И как-то там Ну все, открыла, теперь Егор достает Оттуда так, коробочку эту убираем Али, там Хеллоу Китти будет смотреть, да? Да, Что вот вы делаете? Ну давай, прочитай, что там в инструкции Первое, надень защитные перчатки Так, доставай все это из пакетика Доставай Так, вот бутылочка Расставляй все по порядку вот рядом люминол, да? люминол. Все, расставляй это в ряд доставать. В ряд около себя это расставляй да. Так, Я потом дальше. Не надо все, Алиса, это Егор все остальное пчат, будет делать. Пчат, так, пчат, перепись, пожалуйста. А, пчат. вон там мерная, точно. Вон мерная еще чашечка. Да, вот, он. вот она. Нормально. Так, это мы забираем, да? Нет, 15 мл. А, ну ладно, мы тогда посмотрим, что там, смотря, что там будет написано. Посмотрим. Ну давай, читай, Паша, Егор. Вы же мне там дают такие там таблетки, от моих вот. Это, это куш пап, на это страны. не таблетки. А, ну они похожи по да. форме, но... Это да, какие -то. Ничего себе перчатки. Это на халка, что ли, перчатки. Да. Ну-ка, покажи, какая мощная перчатка <laughs> большая. <laughs> это точно для халка перчатки, наверное, сделанные, <laughs> да? У Егора в один палец э, все пальцы, вся рука залазит. <laughs> да? Прикольно. Ну давай, одевай на каждый палец. Так, вторую ну, перчатку одеваю. На натягивай до конца. Да тут Женька уже не натянешь. все уже ну, капец. Давай. Так, да, надо да. же придумали для детей такие большие перчатки. Да, наверное, думаю, что дети у нас как Халки все, да? Да. Алиса, знаешь, кто такой Халк? Да. Да. Да? Я смотрела мультик на них. Я смотрела мульчик. Макса и у и у Макса зеленые. Так что там Егор увидел? Что там дальше делать надо? Давай нам рассказывай так, быстренько. Надень защитные перчатки, набери в пластиковую бутылку 90 миллилитров холодной воды. Вот так, 90 миллил... Сейчас подожди, мы отмерим воду тут. Да, сюда, сюда. А на этом я Давай набираем. Воды. Поставь, поставь. Я сам налью. Помогай, помогай. Вот. Все, воды набрали 90 мл. Дальше, что там? Раствой воде весь люминол, коршур смешая ложка. Вот, люминол, где у нас? Здесь Давай здесь. я открою, потому что тебе неудобно будет в перчатках. Да, слишком у нас тут большие. Не подумали, как которые... Высыпаем, да? Да. Высыпай весь. Вот, весь. А ты ты сюда ручки нет, а не суй, потому что здесь это тут химические реактивы. Давай, я сразу убираю, мешочек это складываю, чтобы нам не попало это никому. Хорошо, смешай ложкой. Давай, размешивай ложкой. А, это да сейчас как-то. Она достаю. как Да, хорошо, и со стенок убирай, хорошо ложкой размешивай. Она как на коробочке, она должна быть синей. Синей? Да, она у нас все Хорошо, хорошо размешивай. Я а ну, просто нас так сейчас... вот, руки-то не длинные ложкой да чтобы как-то вот что то подлиньше. Ну, у нас сейчас золотое. Как на колопочке надо ее сделать. Золотое? Давай вот, вот эту палочку. Вот возьмем палочкой, лучше размешиваем. На, держи. Это клади. Так, давай вот сюда. Вот, давай. Палочка. Палочка. Вот. Палочки хорошо-хорошо размешиваем. И пока размешиваешь, считай, что там дальше делать нужно. Так, разрыву телевину, так добавь бутылку с водой и люминолом 90 мл перекиси водорода. Давай, я отмерю перекиси водорода 90 мл. Это, это, и это, Да, ну я понял. А ты пока хорошо размешивай. Ну, вот, пап, там не 90, а 100 отмерь. Ну, ладно. Ну, почти 100. Как я буду добавить. Все, осторожненько, чтобы на стол не, не капнуть. Осторожненько ли. Перекись мы закрываем. У тебя честно, не, не можно и ложкой. ну, это ложка, она маленькая, до дна не доставит Все, давай эту бутылочку. Нет. Что там дальше написано? Размешивать, наверное, дальше надо, Как да? бутылку сюда лимином девяносим печь водорода так, а дальше тут, смотрела... написано размешать. Ну, дальше, дальше тогда, что там так. надо? Я смотрела Макса, что его него была живота для Да? да. Ну, хорошо. Да, только его бонус. Что стоящее. дальше, Егор? Что дальше добавлять? Добавь получившийся раствор гидроксинатрия. Гидроксид натрия весь, да, написано? Ну, сейчас удержимые бальчики, хорошо перемешай ложку из набора до полного растворения белого порошка. Белого порошка. Давай, все, высыпай. Крепко держи и весь высыпай. Стой. Добавь получившийся раствор гидроксид натрия. Ну вот он, гидроксид натрия у а? тебя. Да, правильно? Ну тогда сейчас, я сейчас. прочитаю, чтобы там. Угу. Добавлю гидроксид натрия, Все содержимое паночки. Да, все правильно. Да, да. А это в последнюю а, очередь добавляем. Да, Б -б вот это давай, добавляем. Все, весь пузырек высыпай. Все, пузырек давай сюда. Угу. И хорошо перемешивай. Так, и что там дальше нужно она тут, она тут нагревается снизу. Да, ты поэтому держи крепко, чтобы она не это, она нагревается, потому что там перекись водорода, чтобы не, не попала ни на кожу, ни в глаза. У меня тут перчатки, если что тут. Ну и что? Так, добавил чрезвычай натрия, хорошо перемешаю, Выключи свет, с помощью ложки из набора постепенно добавляю раствор эксоциноферат калия. Так, ложку. Хорошо угу. Все? Хорошо растворил? На, на бумажку клади. Так, да, так. Да, да, да, и теперь бери ложку и открываю вот это. Как он называется? Гекса. Гексация Алиса, ты маленько отойди оттуда, чтоб тебе на всякий случай. И постепенно и Постепенно добавить? добавляй это. На, на стол ставь или крепко держи и постепенно добавляй в воду. Так, По тут добавляй. Тут Какой-то камень. Добавляй, добавляй. Так, а мы светло посмотрим. Так, смотрим. Ну, Здорово! Да. Раз... Она... Так, ну-ка, ну-ка. А, ну не, не, не надо ложечкой, потому что это потом ты же опять будешь набирать. Ну, вот давайте мы смотрим. Тут пузырки. Ты... Ну, ну и что, вот видишь, она светится, да? Синяя. Здорово. Синя. Здорово. Обалденно. Вам нравятся эти да. эксперименты? Да. Как Алиса называется? Как ты сказала? Опыты. Опыты, да. Опыты легче выигрывают, чем эксперименты. Еще? Ну-ка добавляю еще раз. Мне так и понравилось. Понравилось? Да. Их ну здорово. Реально. Ну это так, просто... глаза туда не надо только. Просто это помпа. Вот, Во, смотрите, светится вокруг палки. Вот они светятся, светящиеся это. Прикол? Да. да. Ну-ка давай, Егор, еще добавляй. Да это мало, ты полную ложку набирай, чтобы она светилась хорошо. Ну-ка. Где? ну-ка, поверни к нам. Так, давай помешаем. О, светится как, да? Вокруг палки. Классно. Здорово. А тут Ну-ка, высыпай все теперь, чтобы, чтобы все это. Высыпай все. Чтобы прям сильно-сильно светило. О, супер, да? Светится, да? Ну-ка, сейчас будем... Сейчас будем размешивать, и она будет вокруг палочки светиться, да? Ой, тут у ну, чуть -чуть нас чуть-чуть вот, насолп тут загадка. Ну, ну ладно. Здорово? Да. Вот, смотри. Обалдеть. Она прям это, ну все уже растворилось. Но ну, мы видели, да? Да. А вот и когда вытаскиваешь, она прям светится по палочке. Да, я ночью ну, светил, что у меня тут на одной на, на ложке. Да. На ложке светится, да? У Егора ложка светится он. Прикольно? Да. Здорово. Ну что, понравился вам такой эксперимент? Да. Ну все, убираем. Просто а, обалдеть. Она... Бомба была. Да, бомба была. Так, это не трогай. Ну что, всем говорим пока-пока? Да. Пока-пока. Кла Классный у нас был эксперимент, да? Да. да. Подписывайтесь на наш канал Кристина Холи и Егора И ставьте лайки за воде. Я вас люблю. И Алиса вас любит и дарит вам такое вот сердечко. Всем пока. Да? Ставьте лайки, ставьте кроводнее и не забудьте ставить комментарии. Всем пока.